Для меня главное, чтобы она была счастлива. Ты серьезно? Конечно, нет, черт возьми. Она ж меня бросила. А ты что, правда не знал, что она лесбиянка? Нет. Не знал. Что вы все на этом зациклились? Как я мог знать, если она сама не знала? Всем привет, с вами Ирина, и сегодня мы с вами говорим об одной из восьми конструкций, которые были в этом 30-секундном отрывке. Об остальных, возможно, мы поговорим позже, если у вас будут особые пожелания по этому вопросу. Сегодня мы берем конструкцию «зацикливаться на чем-то». В английском есть несколько вариантов, чтобы передать этот смысл, но мы начнем с того, который был озвучен в этом отрывке, а именно «to fixate on something». Само слово фиксей достаточно скучно, у него по сути только это значение и есть, поэтому переходим к следующему. Тут well on not dwell on Слово dwell on the past. The чуть более интересное, поскольку оно обозначает не только зацикливаться на чем-то, концентрироваться на чем-то, но также обозначает остановиться в рассказе каком-то. Ну, например, вот отрывок из статьи. Сегодня я бы хотел остановиться на двух аспектах его карьеры. Глагол dwell сам по себе, без предлога он, обозначает жить где-то или временно останавливаться где-то. Mm -hmm. Еще один вариант это to get hung up on. And don't get hung up on money here. Слово "hang" само по себе значит вешать. Ну и последнее слово, которое можно выразить в выражении, зацикливаться на чём-то, это to obsess over, или to obsess with, или to be obsessed over, или to be obsessed with. Obsess over trivial things. over trivial things. Справедливость ради надо заметить, что по сути абсцесс скорее быть помешаны на чем-то, а не зацикливаться на чем-то, но по сути разница не так уж и велика. На сегодня все, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы по английскому в комментариях под видео, увидимся.